Yeah, yeah, yeah. Я куда-нибудь... Я куда-нибудь... I don't care you. You're devil. So Joe Уйду, кто-то уйду! Ну, вы такой, что? Что-то, что-то, да? Шестой. А, теперь все Да. Да, да, да. Да.